Здравствуйте! Вы находитесь на канале Международной Ассоциации Независимых Инвесторов. Кто мы такие и чем мы занимаемся? Мы сами инвесторы практики применяем для инвестирования стратегию Уоррена Баффета. Это поиск инвестирования в надежные компании, временно недооцененные рынка с потенциалом роста цены 100% за 1-5 лет. Также мы применяем барный анализ для более точного определения движения цены. Для минимизации рисков и получения большей прибыли мы применяем опционные стратегии. И всему этому мы обучаем. У нас есть как бесплатное видео по нашей стратегии, так уже и подробный обучающий курс пошаговый, который можно проходить частями с персональной поддержкой опытных инвесторов-практиков. И нам часто задают вопрос, а зачем мы делимся стратегией, которая нам и так дает результат. Здесь все очень просто. Нам это выгодно – плодить как можно больше количество успешных инвесторов. Дело в том, что стратегию, которую мы выбрали, она эффективна, но при условии, что мы проанализировали большое количество акций, аналитики, отчетов. В одиночку это делать достаточно сложно, поэтому нам выгодно обучить несколько сотен человек такой же самой системе, все анализируют разные компании, сводим данные в единые таблицы и можно ей пользоваться. Поэтому если вам интересно научиться удваивать свой капитал за 1-2 года, изучить стратегии, которые уже проверены практикой, вы можете пройти под это видео и оставить свои данные и получить как бесплатные уроки, так и узнать возможности нашей программы обучения. Так что до встречи, подписывайтесь на этот канал, задавайте вопросы в комментариях. Мы открыты нашему общению, поэтому вперед к созданию своего капитала.